Приветствую, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для Козерога. И я хочу напомнить, мои родные, что данный гороскоп, несмотря на его точность по вашим же откликам, это общий гороскоп, а вы всегда можете заказать для себя индивидуальный гороскоп на неделю, где я для вас сделаю детальное описание с рекомендациями на каждый день недели по трем сферам вашей жизни – любовь, деньги и и а также вы можете заказать индивидуальный гороскоп на месяц, где вы получите на одну сферу жизни детальные рекомендации на каждый день месяца. Для того, чтобы увидеть пример прогноза и заказать его для себя, сделать себе индивидуальный подарок, вы можете перейти на наш канал в YouTube. Подписаться на канал и под этим видео вы найдете ссылки на пример гороскопов. А сейчас что же ждет на этой неделе козерогов? А на этой неделе тема семьи и домашних дел для козерогов приобретет огромное значение. Возможно, это будет связано с тем, что между вами и кем-то из членов семьи могут пойти разногласия. Ваше стремление взять под свой контроль какие-то вопросы может натолкнуться на сопротивление в семье. Это не лучшее время для ведения ремонтных и строительных работ в доме. Попытка привлечь членов семьи к работам по дому может натолкнуться на споры и нежелание принимать участие в совместных делах. Вместе с тем, это благоприятное время для духовных практик и уединительной обстановки. Путь к самосовершенствованию может оказаться вполне вам по силам – также вам могут предложить дополнительную подработку удаленно. И это удачное время для выполнения заказов фрилансерами. Вы получите прибыль. Если говорить об отношениях на этой неделе, то влюбленным козерогам судьба готовит испытания. А в чем оно заключается, станет ясно уже в течение этой недели. Первый суровый тест ждет вас в воскресенье. Возможно, вам придется э, проявить выдержку, а в зависимости от ситуации и личных планов может потребоваться настойчивость, готовность к отказу или сознательный уход с арены событий. Я не рекомендую вам переоценивать свои силы. Возможно, сейчас лучше отступить и смириться, принять, чем ставить отношения и цели под удар. Наиболее гармоничный день для вас это 6 марта. А если говорить о карьере и финансах, то козероги на этой неделе могут столкнуться с серьезными проблемами при попытке реализовать свои инициативы. Возможно, у вас не будет хватать поддержки для того, чтобы действовать самостоятельно. Особенно трудно пойдут дела в сфере недвижимости и строительства. Вместе с тем могут вырасти ваши неофициальные доходы. Например, вы преуспеете при выполнении частных заказов, в том числе на фрилансе. Успешно урегулируются вопросы, касающиеся получения льгот, компенсаций, субсидий и иных косвенных выплат ну что мои родные я желаю чтобы эта неделя была самой лучшей на следующей неделе мы вам еще пожелаем свое спасибо вы можете смело выражать в виде лайков и репостов нам это всегда приятно тем более что мы же не лениться для вас записывать видео и составлять прогнозы поэтому не ленитесь нажимайте на кнопочки всех соцсетей и пальчик вверх и конечно же мои родные если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь, потому что тогда вы всегда будете первыми узнавать о выходе нового прогноза, нового видео с ответами на ваши вопросы и, конечно же, прямых эфиров. А я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Пусть состояние счастья и удовольствия сопровождает вас во всех его проявлениях. С вами была Елена Дегурова, Содружество Геркожителей и, конечно же, обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные!